Почему мы воюем? Прелюдия к войне. Дивизия особого назначения. Часть первая. Производство военного ведомства при сотрудничестве с исследовательским комитетом Академии кино и науки. Перед вами первый многосерийный фильм, подготовленный военным ведомством для ознакомления военных подразделений с причинами, побудившими нашу страну вступить в войну и с идеалами, за которые мы боремся. Эти факты являются неотъемлемой частью военных занятий и должны быть приняты во внимание каждым американским солдатом. Мы заявляем, до того как солнце померкнет, наш флаг станет для всего мира символом свободы и непревзойденного могущества. Компромисс неприемлем. Победа демократии возможна только в случае полнейшего разгрома военных сил Германии и Японии. Начальник штаба маршал. Причины, побудившие нас вступить в войну. Каковы они? Какую роль играют американцы? Может, причина? перл Харбор. Может, из-за него мы воюем? Или это из-за Британии? Франция Китай Чехословакия Полин. Больше. Мы. Греции. Бельгия, Албания, Албания. Югославия right. или Россия? Что заставило нас сменить привычный образ жизни? Побудило задействовать все наши ресурсы? Заставило весь народ в едином порыве производить вместо мирной продукции все больше и больше оружия? То заставило нас надеть военную форму и быть готовыми преследовать врага на земле и на воде. Это борьба между миром свободы и миром рабов. Вице-президент Хэнни Уоллес, Нью-Йорк, 8 мая 1942 года. Что же это за два мира, о которых говорил мистер Уоллес? Мир свободы и мир рабов. Для начала рассмотрим мир свободы. Наш мир. Как стать свободным? Только через постоянные усилия людей, вдохновленных великими пророками. Моисей, не возжелай добра ближнего своего. Мохамед, все люди, братья, конфуций, не делай другим то, что бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой. Иисус Христос, правда сделает тебя свободным. Евангелие от Иоанна. Всем известно, люди созданы Богом равными. И это наилучшим образом закреплено в Декларации Независимости. Мы стоим на том, что все люди созданы равными. Это краеугольный камень построения любого общества. Идеалы величайших либералов. Вашингтона, Джефферсона, Лафайета, Мирабо, Костюшко, Боливара. Линкольна. Это маяк, разгоняющий тьму, повисшую над миром. Не исчезнет с лица земли правление народа. Они боролись, жили, умирали. Ради чего? Ради свободы. Это то, о чем люди думали с начала времен. Быть свободными. Настолько ли дорога нам жизнь и сладок этот мир, чтобы мы могли отдать за это свободу? Боже, сохрани! Я не знаю, какой выбор сделали бы другие, но что касается меня, дайте мне свободу или смерть. А что же это за второй мир? Тут люди убивают свободу. Здесь они разрушают маяки, один за другим. Здесь ход истории вовсе перевернулся. В Италии это началось, когда к власти пришло крайне амбициозное правительство. Там, как и в других странах, после Первой мировой войны была политическая нестабильность. Безработица. Для Италии было два пути развития. Она могла решить свои проблемы свободным, демократическим путем, либо заставить других решить их. Итальянцы сделали фатальную ошибку, решив пойти по второму пути. Они отдали свою судьбу в руки человека, которому безоговорочно верили. Они думали, он будет представлять их, однако он предал их. В своих собственных эгоистических интересах и в интересах узкого круга людей, стоявших за ним. Сначала он предал тех, кто поддерживал его. В Германии появилась еще более могущественная политическая фигура, поддерживаемая толпами из мюнхенских пивных. У него была возможность позаботиться о стране в послевоенный период. Он умел воспользоваться особенностями своего народа. Немцы имеют врожденную склонность к порядку и строгой дисциплине. Он смог дать им это. Немецкая армия только что потерпела поражение в войне и жаждала взять реванш. Он пообещал им это. Состоятельные промышленники боялись потерять свои капиталы и влияние, и готовы были финансировать любого, кто помог бы им сохранить их. Он пообещал позаботиться и о них. Этот человек играл на руку всем, но по сути отправил на смерть новорожденную Германскую республику. В Японии дела обстояли несколько иначе. Тут был не просто человек, а традиция. Воля императора тут глаз небес. Для японцев император – бог. Учитывая фанатичное поклонение японцев императору, им нетрудно было внушить что-либо. В этих странах люди отказались от своих свобод и чувства собственного достоинства. Они отказались от своих человеческих прав. Они стали частью толпы. Эти столь различные страны роднил тот яд, которым было пропитано общество. У них у всех была новая военная форма. В Италии новое правительство носило черные рубахи. В Германии рубахи были коричневыми. В Японии отличительным знаком, принадлежавших к военной элите, был черный дракон. Другие страны также имели свои символы. В Германии свастика. В Италии старинный римский символ фасция. В Германии новый строй назывался национал-социализм. Нацизм. В Италии было более короткое слово фашизм. В Японии для этого было множество имен. Новая эра, новый порядок в Азии. Но как бы это ни называлось, это была лишь игра в милитаристский империализм. Главнокомандующие получали огромную выгоду, а остальные смерть. Говорят, беда не приходит одна. Вглядитесь в эту троицу. Запомните эти лица. Если где-нибудь, когда-нибудь встретите их, не раздумывайте. не раздумывайте. Не раздумывайте, следуйте за Гитлером, и я сделаю вас востребованными мира, и народ отвечает хай. Не раздумывая, следуйте Заменито за Муссолини, и я восстановлю славу и порядок. И народ отвечает дуче-дуче. Не раздумывая, следуйте за солнце, подобным императором. Кричат военные командиры, и Япония будет править миром. И народ отвечает Бонзай-Бонзай. Все эти режимы похожи друг на друга. Конституция, образующая столб общества. Потеряла свою истинную силу. Рейхстаг в Берлине, Палата депутатов в Риме, здание парламента в Токио, избранные представители народа превратились в марионеток. <сосеств> аплодирующих лидерам. Каждый режим ограничил право голоса и право собраний. Собрание населения более чем 5 человек запрещено. Каждый режим ограничил свободу прессы. Вместо этого пресса была под контролем партии. Министерство пропаганды взяло под свой контроль музыку, радио, каждый аспект культурной деятельности и средства информации. Пресса контролировалась высокопоставленными членами партии. Судебная система также изменилась. Вместо свободных судей появились представители партии. Все трудовые сообщества были отменены. 1,3,114 Численность тайной полиции, которая имела власть над жизнью и смертью каждого человека, быстро росла А для тех, кто все еще верил в свободу, уже был готов ответ Только постоянно и безжалостно применяя грубую силу, можно получить выгодное нам решение Mein Kampf, страница 189, немецкое издание Этим можно заставить замолчать величайшие умы мира. Это дословный перевод Когда бы я не услышал слово культура, я сразу же хватаюсь за свой револьвер. Да у них есть ответ: дубинка или пистолет. Четыре противника Пучча убиты в Мюнхене. Гитлер казнит антинацистских лидеров. Антигитлеровский переворот подавлен. В Италии это делалось по-другому. Джакомо Мателотти убит итальянскими фашистами. В то время как в Японии японский государственный деятель убит повстанцами в собственной постели. ПОЭМ убит в ходе нацистской чистки. К этим именам можно добавить сотни тысяч других, которые стояли на пути нового порядка. В конце концов осталось лишь одно препятствие. Свет мира. Те, кто следует за мной, не бредут во тьме, а несут в себе свет надежды. Слово Божие не может быть отменено. Тогда Бог должен уйти? Доктор Альфред Розенберг, глава Политбюро Нацистской партии. Я абсолютно уверен и думаю, я могу говорить также от фюрера, все католические протестантские церкви должны исчезнуть из жизни наших людей. Это говорит доктор Альфред Розенберг. И вот что происходит. Крестьянский крест должен быть убран из всех храмов и должен быть заменен бессмертным символом Германии, свастикой. Статья 30, немецкий церковный устав. Здание суда в Бремени, Германия, 34-й год. Берлин, Германия, 34-й год. Церковь Пресвятой Богородицы Ландау, 12 июля, 39-й год. Берлин, 35-й год. 700-тысячная молодежная протестантская организация была насильственно расформирована. Нацисты штурмуют замок кардинала Фаульхабера. Пастор Немаэллер сослан в тюремный лагерь. Пастор Бислер кончает жизнь самоубийством в нацистской тюрьме. Тысячи других служителей католических, протестантских еврейских церквей были арестованы, казнены и отправлены в лагеря. Доктор Геббельс, я считаю, что почитание фюрера – это религия в высшем ее проявлении. Юлиус Трайхер, издатель «Дерштюрмер». Что касается меня, я вижу причину, по которой Христос не идет ни в какое сравнение с Гитлером. Гитлер слишком велик, чтобы можно было его сравнить с таким ничтожеством. Каждый день во всех немецких школах. Адольф Гитлер – наш спаситель, наш герой. Он самый благородный на всем белом свете. Для Гитлера мы живем. За Гитлера мы умрем. Гитлер – наш правитель. Он правит храбрым новым миром. Забрать детей от родителей и научить их, что государство – это единственная церковь, а глава государства – глаз Божий. Я хочу снова увидеть в глазах молодежи искры хищников. Гитлер. Таков образ жизни, или, вернее, образ смерти во втором мире. А что насчет нашего мира, демократический мир? Чего мы хотели? Что мы делали? Прежде всего, мы хотим мира и безопасности. И чтобы обеспечить их себе, в 21 году мы провели Вашингтонскую конференцию на которой были подписаны два важнейших соглашения. Первый был направлен на то, чтобы уменьшить притязания Франции, Британии, Японии, Италии и Америки друг к другу. И второй – девятистороннее соглашение, гарантирующие неприкосновенность Китая. И важнейшей стороной тут выступала Япония. Позже, в 1929 году, был подписан пакт Бриана Келлога об отказе от войны как орудии решения межнациональных споров. Этот пакт был подписан 47 странами, включая Германию и Японию. Я имею честь вручить вам Лондонский военно-морской договор. Согласно этому соглашению... Мы уничтожили 60% нашего военно-морского потенциала. Наша армия сократилась до 136 тысяч человек и стала малочисленнее, чем армия Румынии. Мы так поверили в мир, утвердились во мнении не воевать до первой атаки. Мы позволили себе быть среди тех, кто считал, что залог нашей безопасности — не невмешательство. Если война в Европе начнется, ПЭС Ньюс, замешательство в наших умах отражается в вопросе, который провела ПЭС в 1939 году. Что нам делать? ПЭС Ньюс опрашивает мнение людей на улицах. Еще одна война не для меня. В этот раз Америка должна сохранять нейтралитет, и я тоже. Если война в Европе начнется, в этом должны разбираться президенты этих стран и больше никого в этот конфликт не втягивать. Мы должны оставаться здесь, на нашей земле. В случае войны в Европе мы должны сохранять молчание. Все усилия должны быть направлены на избежание войны. Для нас это не должно что-либо значить. Мы должны разбираться со своими проблемами. Для меня однозначно нет. Да, бороться. Нет. Нет. Мы просто не хотели понять, что личные социальные проблемы будут и у нас, что они зависят от мировых проблем. И у нас появились личные социальные проблемы, как и в Германии, Италии и Японии. Но мы решали их демократичным путем. Мы создали законы, которые помогали рабочим повысить уровень их жизни. Мы создали социальные программы для безработных. Мы начали проводить работы по защите населения от голода. Мы создали организации, помогающие трудоустройству молодежи. Кроме того, мы изменили внешний вид всего, что нас окружает. Мосты, школы. Мы построили дамбы, которые снабжают электричеством миллионы наших соотечественников. Это лишь небольшая часть нашей деятельности. Но были и другие, не столь похвальные. Мы повернулись спиной к легенаций. Сенат принимает биль о пошлинах, чтобы создать стены изоляции вокруг нас. Мы спровоцировали рассвет беззакония. Сухой закон вступает в силу. Но несмотря на эти ошибки, мы никогда не забывали о свободе. И хотя Джон Кью Паблик все еще у власти, он пришел к власти конституционным путем. В Германии можно голосовать за Гитлера, Гитлера и еще раз Гитлера. Здесь Джон Кью приветствуется. И хотя он слышал, что в других странах книги сжигаются, ему вряд ли бы понравилось, если бы его книги также были сожжены. В воскресенье Джон Кью может пойти в церковь. Более того, он может видеть, как растут его дети. Американцам трудно представить, что у кого-то есть другие занятия для маленьких Джонов Кью. Смерть за императора – это вечная жизнь. Девиз японской армии. Одобрение войны прежде всего благородно и прекрасно. Муссолини. В то время как детей учат убивать, Джон Кью собирает для них пожертвования. Мы видим этих людей в выпусках новостей. Для нас они выглядят как комедийные герои. Но они отнюдь не комики. Они совсем не смешны. Они смертельно серьезные. Они жаждут завоевания мира. А смертельно серьезными их делали 17 миллионов японцев, 45 миллионов итальянцев и 80 миллионов немцев. И все они были охвачены одной и той же идеей. Их лидеры говорили им, что они сверхчеловеки, высшая раса избранные повелевать миром. Вы только посмотрите на все это. Гесс, только взгляните на этих людей. Геринг, это новые правители правящей расы. Франк, вы заслуживаете особого места в мире. Геббельс, все остальные люди будут вашими рабами. Детрих. Тодд, вот что они обещали. Райнхард, американцы, китайцы, русские, южноамериканцы, все свободные люди будут работать, чтобы сделать их богатыми. И вот как они реагируют. Мы должны восстановить справедливость. Сегодня мы правим Германией, завтра миром. Тихий океан наш. Было очевидно, что мировые страны будут вторгаться к нам. Этот улыбчивый парень, наш приятель Курасю, известный нам по декабрю 41 -го года. Вот он и его друзья заняты расчленением мира. Посмотрите внимательно на их посягательства. Вот что отвел себя Муссолини в 22 году. Во-первых, Италия становится законным владельцем Корсики, Ниццы, Савои, Албании, Туниса, Эфиопии и страна, соединяющая все это, Ливия. Впоследствии у них были еще более масштабные планы. Древняя Римская империя, существовавшая около двух тысяч лет назад, покорить все страны на Средиземном море. мареностра. Наше море, так они его называют, точно так же, как это делали древние римляне. Что касается японцев, у них также были амбиции. В 2020 году они присвоили Формозу, Корею и южную часть острова Сахалин. Затем Барандиши Танака, премьер-министр, тщательно перечислил притязания Японии в документе, названном Петиция Танака. Он был представлен императору 25 июля 27 года. Для того, чтобы завоевать мир, нам нужно сначала завоевать Китай. Вот какими были их намерения. Манчжурия для поставки сырья, Китай для человеческих ресурсов, затем через Китай выйти к Сиаму, Бирме, Индии, Индонезии и, в конце концов, к Австралии и Новой Зеландии. А на севере их планы простирались на Россию, восточнее Озеро Байкал. Вот каким обещал быть новый порядок в Азии. Далее японцы достигнут уровня развития Соединенных Штатов, и мы станем основной угрозой их процветанию. Сейчас взглянем на то, что нацисты отвели себе. Вот Германия, в которой начал свое управление Гитлер. А вот то, что он хотел бы иметь. Для начала взять Европу под полный экономический и политический контроль. Оставив Муссолини то, что он определил себе. Затем направиться на юг, через богатые нефтяные страны Иран и Ирак, в Индию. Взять под контроль Африку. Откуда из Дакара переправиться в Южную Америку, где встретиться с военными силами Японии. Одновременно через скандинавские страны направятся к Северной Америке, куда через Сибирь прибудут японские войска, чтобы присоединиться к Германии в борьбе против Соединенных Штатов. Вот так, господа. Оказалось, что мы всего лишь карта, которую делили, как только заблагорассудится. Адмирал Ямамото, главнокомандующий флотом Японии. Думали ли они, что у них есть шанс? Слушать. если начнется война между Японией и Соединенными Штатами, я не сомневаюсь, оккупирую Филиппины, Гавайи и Сан-Франциско. Я буду диктовать условия мира Белому Дому в Вашингтоне. Ямамото написал эти слова в январе 1941 года. Таким образом, конечной целью японцев был марш по Пенсильвании авеню Вы еще увидите, что они сделали с мужчинами и женщинами Гонконга и Манилы. Представьте себе их, марширующих по улицам Вашингтона. Но перед военными действиями был сделан еще один необходимый подготовительный шаг. Из Берлина, Рима, Токио, велась пропаганда, чтобы запутать, Избить с толку своих жертв откровенной ложью кричите о несправедливости говорите о подавленности война ошибка вы правы. Если кричать громко и достаточно часто, вам поверит. Прежде всего используйте свободу прессы и свободу слова, чтобы уничтожить их жизненное пространство дорогие товарищи, жизненное пространство, Наша страна перенаселена, но в то же самое время награждаются матери героини. Демографический рост только приветствуется. Вот что писал один из лидеров. Соберите тысячу немецких девушек, создайте для них лагерь, затем запустите туда сотню немецких юношей. Если будет создана сотня таких лагерей, то за один раз мы получим 100 тысяч детей, чистокровных детей. Доктор Вилли Ханшал, журнал «Хаммер», Берлин, Германия. Конечно, такие дети принадлежат государству, которое будет воспитывать их завоевателями. Другой проблемой был недостаток сырья. Они же планировали быть величайшей нацией. Но, несмотря на это, они построили крупнейшую военную машину всех времен и народов. Военный бюджет Германии. Это официальные цифры из военного бюджета Германии. Всего в период между 1933 и 1939 годами Гитлеровская программа вооружения стоила 80 триллионов долларов. Их военные силы состояли из 30 танковых дивизий, 70 мотодивизий, 140 пехотных дивизий плюс Люфтвафе. Самые крупные военно-воздушные силы мира. И при этом у них нет своего сырья. Подумайте, сколько это им стоило? Какой уровень жизни? Был бы в Италии, Германии, Японии. Вложи их лидеры эти деньги в мирные цели. Вы знаете, сколько триллионов мы тратим, чтобы сравниться с ними по вооружению. Нет, все это лишь дымовая завеса. Когда дело доходит до войны, демократия оказывается в выигрыше перед своими врагами. Откуда же началась война? Манчжурия. 18 сентября 1931 года. Запомните эту дату. 18 сентября 1931 год. Эту дату мы должны помнить так же хорошо, как 7 декабря 1941 года. В этот день, в 1931 году, началась война, в которой мы сейчас воюем. Местом действия была Манчжурия, на северо-востоке Китая. 6 тысяч миль от Сан-Франциско. Манчжурия была пунктом номер один в плане Танака. К 18 сентября Япония взяла под контроль южную ветку железной дороги Манчжурии, вероломно и нелегально установив свои гарнизоны. На корейско-манчжурской границе была сосредоточена вся японская армия, хорошо оснащенная для зимней кампании. Они ждали только повода, и они сами себе его устроили. В 10 часов 30 минут вечера, сразу после того, как прошел экспресс, был взорван сегмент железной дороги, вследствие чего была повреждена одна рельса и две стыковые накладки. Теперь руки японцев были развязаны. Через полчаса японцы начали атаку на спящие бараки китайской армии. К полуночи они заняли удобные позиции возле корейской границы. Так началась первая открытая агрессия — вторжение в Манчжурию. За четыре дня они заняли всю Южную Манчжурию, а вскоре после этого — и всю страну. Манчжурия превратилась в Манчжоуго — марионеточное государство, управлявшийся верным наместником Георгом И, которого специально подготовили для этой работы. В Вашингтоне Генри Стимсон, в прошлом госсекретарь, сейчас военный министр, с гневом отзывается об атаке. Лига наций направила комитет пяти государств под председательством лорда Литтона и включавшая с нашей стороны генерала Фрэнка Макоя до расследования в Манчжурию. В октябре 1945 комиссия представила свой отчет. Мы выяснили, что оккупация Японии большей части территории Китая не является самообороной, и новообразованное государство под протекцией Японии не является свободным выбором Манчжурии. Вскоре после этого Лига признала Японию агрессором. <связано> Ответственно заявляю, что политика Японии... В основе своей направлена на гарантию мира на Дальнем Востоке и способствует сохранению мира во всех странах. Как бы то ни было, Япония не находит для себя возможным принять отчет, подготовленный Ассамблеей. В качестве подтверждения своих слов японские делегаты, улыбаясь, забрали свои портфели и покинули Лигу. Не только Манчжурия была мертва. Общественная безопасность была мертва. Агрессорам был дан зеленый свет. Мы, весь остальной мир, понимали, что агрессоры должны быть остановлены и наказаны. Но мы были не в силах пойти на необходимые жертвы. Как мы могли убедить фермера из Айовы, лондонского водителя или официанта из парижского кафе пойти воевать из-за кровопролития в Манчжурии? Сейчас история расставила все по своим местам, и события, произошедшие так далеко от нас, явились причиной того, почему сегодня миллионы таких, как вы, надели униформу. Петиция Танака мечты Японии о мировой империи. Пункт номер один в плане Танака выполнен. Манчжурия захвачена. Теперь можно перейти ко второму пункту – покорение Китая. В 1932 году без предупреждения японцы атаковали китайский город Шанхай. Они натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Им пришлось направить туда более 75 тысяч воинских частей, чтобы взять город. Это сопротивление заставило их направить кампанию на север. И в 1943 году они присоединили и ехал к Манчжурии. Да, японцы приступили ко второму пункту плана Танака. Как же они могли его завершить? Объединенные нации были против них. Вдохновленные лидером, генералом Чанкайши, ослабленные китайцы все еще боролись. Что делают тем временем соратники Японии? Что они планируют бомбить, разрушать, обращать в рабство? Гитлер еще был не готов. Что нельзя сказать о Муссолини? Он должен был быть готов. Его люди начинали беспокоиться. Фашисты должны были получить рай на земле. Он пообещал им это, поэтому он направил внимание людей на войну с другими странами, чтобы отвлечь их от проблем дома. Вот Муссолини, сложив руки на груди, оглядывается по сторонам в поисках противника. И он нашел его, Эфиопия. Хорошая страна для начала шествия прославленной империи. В ее армии нет даже автоматического оружия. В ее армии нет танков. Хотя ее армия имела военно-воздушные силы. Один единственный старый самолет. Один самолет против нации, которая изобрела тактику воздушного боя. В блиц войне уничтожались города, горожане, мужчины и женщины, дети. В октябре 1945 года, по примеру Японии, был спровоцирован инцидент в небольшом местечке Вал-Вал, недалеко от границы Эфиопии и итальянской колонии Сомали. Теперь можно было начать действовать. Невзирая ни на какие советы, Муссолини направил весь состав своей армии по Суэцкому каналу к беззащитной стране. Император Эфиопии Хайли Саласи выступил перед Лигой наций. Я должен обратиться к своим союзникам за помощью. Если они не придут, я говорю вам, Запад исчезнет. Члены Лиги, возможно, и задумались о сказанном. Однако они отказались от единственной меры, которая могла остановить агрессора — силы. Эфиопия была предоставлена самой себе. Друземные вожди пришли, чтобы предложить свою помощь. Люди Эфиопии, вооруженные только крепким духом, встретили танки противника. Они боролись отчаянно и самозабвенно, чтобы спасти свою страну от завоевания. Они страдали, они умирали. Но в этой войне мог быть только один исход. Италия покорила Эфиопию. Многие из наших избранных лидеров предупреждали, что грядет опасность. Без объявления войны, предупреждения или каких-либо объяснений множество людей включая женщины и детей, были убиты при бомбардировке. Но мы все еще были слишком успокоены тем, что нас от всего мира отделяет два океана. Мы забыли, что времена, когда на пересечении этих океанов требовались месяцы, прошли, что пароходы преодолевают это расстояние за пару дней, а сегодня всю Землю можно облететь за считанные часы. Да, мы хотели мира. Но мы до сих пор не поняли, что мир для нас зависит от мира в других странах. Никто не хотел признавать существование риска войны из-за грязи и бесплодных пустошей Эфиопии. Также мы не хотели идти на риск из-за сложностей в Манчжурии. Правильно интерпретируя наши отношения, агрессоры были уверены, что они могут делать все, что им угодно. Япония вступила на свой путь завоевания, Италия начала свою новую империю, и сейчас третий преступник. Что делает он? Мы расскажем о нем в следующем фильме. Покажем, как он ведет свою политику. Выведем его на чистую воду. Вот для чего мы воюем. Против древнейшего врага горячего желания править массами. Это не просто война, это жизнь и смерть простых людей, борющихся против поработителей. Если мы проиграем войну, мы проиграем все. Наши дома, работу, на которую нам хотелось бы возвращаться, книги, которые мы читаем, даже просто еду, которую мы едим, надежды, которые мы возлагаем на наших детей, да и самих детей тоже. Они нам больше не будут принадлежать. В этой борьбе останемся либо мы, либо они. Третьего не дано. Два мира противоборствуют друг другу. Один должен погибнуть, другой должен жить. 170 лет свободы определяют наш ответ. Победа демократии возможна только в случае полнейшего разгрома военных сил Германии и Японии. Начальник штаба маршал.